Народ, всем привет! Сегодня в таком необычном образе хотел поговорить с вами про то, что происходит в нашей игре. А именно, команда 1SGamer отходит от кавергейминга и теперь наша игра переходит на самый издат, То есть на свою личную платформу, которую они готовят. В связи с этим у людей возникает много вопросов. И несмотря на то, что на сайте много что написано... Дополнительно просто существует Скоро будут всякие разные видео от Wargaming Но пока мне пишут личку И я хотел бы рассказать то, о чем я уже знаю Где-то я увидел, где-то прочитал Где-то что-то сам подумал, догадался и тому подобное И поэтому расскажу вам, отвечу на те вопросы, которые задают мне Поэтому возникает самый главный вопрос Что останется на моем аккаунте? Все очень просто Смотрите, если вы покупали оперативника в премиум магазине И у этого оперативника были какие-то нашивки то, соответственно, эти нашивки этот оперативник останутся у вас на новом аккаунте. Но, к сожалению, он будет сброшен в ноль. То есть полностью прокачку все уберут. Это сделано в связи с тем, что вся ветка прокачки у нас переделалась. Соответственно, уже не будет так, как было раньше. Это все можно будет посмотреть на песочнице ну, где-то через неделю. Так вот, купили, например, в магазине оперативника. Соответственно, он вам возвращается в клиент. Если вы оперативник купили за монеты внутри клиента, то оперативник у вас уже этого не будет, но вам вернут все монеты, которые вы потратили на этот оперативник. Если честно, это очень здорово, потому что вспомните, мы ну, многие покупали оперативников за монеты, а сейчас эти оперативники находятся в серебре, соответственно, после того, как мы пнем новую платформу, оперативника можно купить за серебро, а монетки у вас все-таки останутся, в этом, естественно, есть плюс. По поводу оперативников, которые были в боевом пропуске. Например, там, Авангард, Вагабонд, Бастион, Велюр, Арчер и СТФБ. Ну, в принципе, я смотрю монитор, потому что много чего в голове не удержишь. Новостей много, сообщений много. Вот. От боевого пропуска оперативники у вас останутся. же самый Плут и Скаут тоже останутся у вас, если они у вас были. Но эмблемы, эмблемы, эмоции, все, что было... Полученное время боевого пропуска с вас списывается У вас ничего не останется И эти эмоции можно будет получить уже будет в дальнейшем На новых каких-то игровых событиях Но те эмблемы, которые у вас были на сайте куплены Еще раз напоминаю, они у вас остаются И так же самое главное, что все премиум дни Которые когда-либо вы покупали в игре они вам вернутся в полном объеме. Если у вас там за вот этот год, например, вы там 5 месяцев все набрали, то, соответственно, эти все 5 месяцев у вас появятся в игре. И они начнут работать с того момента, когда вы зайдете в игру уже по новым лаунчером. То есть после 27 января. У вас начнет работать премиум аккаунт, весь тот, который у вас был за весь период. Это очень классная новость. Каждый вложенный, как говорится, рубль возвращается вам в том же объеме, в котором он и был. Также все купили на монеты возвращается вам полностью, то есть все, все, все затраты, которые были, были сделаны в игре, они вам возвращаются. Если это был реальный рубль на оперативника, вам вернется оперативник. Если это были потраченные монеты, вам вернутся именно монеты. Соответственно, с переходом на новый сервера мы получаем новые бонусы. А Что вы получаете? Если вы игрок, который достиг 20 уровня, вы получаете три контейнера с любым оперативником, кроме Нешера, Сокола, Стерлинга и Бурбона. То есть у вас есть реально возможность... Получить того же ворона, того же Шаца, То есть набор раннего доступа, он частично уже будет доступен. То есть в чем смысл? Вы отыграли много боев, у вас уже 20 уровень. Вы получаете три контейнера, из которых можете достать любого оперативника рандомно. Если этот оперативник у вас уже был, например, как у меня, да, все оперативники, я, допустим, всю коллекцию раннего доступа покупил. То есть я открою контейнер, из него выпадет, например, ворон, то мне его компенсируют монетами. По цене этого вода. В принципе, все честно. С вам дадут 100 тысяч вводного опыта. Много или мало, мы сейчас это не можем определить. Мы не знаем, сколько потребуется опыта для того, чтобы прокачать конкретно оперативника, ведь систему прокачки полностью переделали, и она уже не стала линейной. То что там можно будет что-то уже выбирать. Поэтому много это или мало, мы пока не знаем. А, также дают 10 единиц каждого резерва но это мало при условии что у нас у каждого, ну не у каждого но многие то есть у меня там а, по 800 по 700 разных расходников жалко их терять но в принципе хотя бы это дают ну и плюс 3 дня аккаунта небольшая такая плюшечка а, хотел бы еще напомнить что помимо того что дают стандартно еще за... упомянули про такой так называемый фарм марафон соответственно Будут какие-то бусты, какие-то быстрые прокачки, какие-то будут бонусы, которые включаются после старта игры на новых серверах. Это очень классно, может часть контента вернуть гораздо быстрее. Поэтому я всем советую начинать играть именно с запуска серверов, чтобы быть первым и успеть побольше нафармить. А игроки, которые достигли 60 уровня, получают дополнительные награды. Это «Обилема ветеран» четырех оперативников. Это «Перун», «Пророк», «Ватсон», соответственно «Тень». Ну, своеобразный выбор, но не знаю, что дают, то дают». Грех жаловаться. И плюс по дополнительной 25 единиц каждого резерва. Это дополнительно к тем 10. Вы же достигли 60, поэтому награды, в принципе, суммируются. Не знаю, я бы еще добавил, знаете, хотя бы какие-то плюшки для тех, кто достиг 40 уровня. Ну, должно быть какой-то быть промежуток, потому что 20, 60, а если я 40, или 45, или 50 докачал. Мне кажется, после 40 я бы тоже добавил какие-нибудь небольшие плюшки. В принципе, может быть, что-то в этом плане изменится. Ну, не знаю, как, я бы что-нибудь поменял. А плюс дополнительно, дополнительно, если вы были альфа, бета или супертестером, как я в свое время, вы соответственно получаете эти эмблемы. Плюс дополнительно оперативный курт, эпический образ Йегер, халява. И после я покупал его за монеты, а соответственно, если сейчас мне дают его на халяву, то мне это компенсируют монетами. Прикольно. И плюс по 20 единиц дополнительных резервов. Ну и активные супертестеры, думаю, для них нет смысла рассказывать, они и так знают, что они будут получать. Поговорим еще чуть позже про дополнительный контент, который появится в начале. Ну, в принципе, это все можно будет увидеть через неделю на песке. Но хотел бы еще упомянуть некоторые вещи, которые мы узнали. Также в игре снимаются все баны, потому что баном занималась команда Wargaming. Калибр к этому отношения не имел, соответственно при переходе на новую платформу все аккаунты автоматически начинают работать. Поэтому я всем советую, кто был заблокирован, больше так не делать и возвращайтесь обратно в Калибр. Но не стоит сильно огорчаться, если вы думаете, что все читеры и так далее смогут опять нагибать, вернуться и будут в полную силу раздражать весь родом. Нет. Я то что в определенном периоде времени команда Wargaming не захотела запускать античит, потом они, не, как я понял, не захотели запускать его в полном объеме на автоблокировку, и сделали так, что он вычисляет читера, эти данные отправляются, и спустя какое-то время Wargaming его блокирует. А теперь же команда Calibra решила включить античит на полную, соответственно он будет полностью блокировать в автоматическом режиме всех пользователей с запрещенным программным обеспечением. Конечно, не обойдется без косяков, и какие-то невинные люди пострадают, но думаю, в принципе, с этим быстро разберутся, и с этим уже ничего не поделаешь. Но, как по мне, автоматическая система гораздо лучше, чем ждать его много дней, вычислять и так далее. Античит вычислил, заблокировал, шикарно, шикарно. Я, в принципе, очень рад этому варианту событий. Также у нас будет новогоднее событие, которое позволит немножко порадоваться, да, перед Новым годом поиграть. Все достижения, соответственно, перейдут также на новую платформу, поэтому я советую вам всем поиграть и получить немножко удовольствия. А также, кто не успел докачать аккаунты там, до 20-го, либо до 60-го уровня, хотя все-таки надеюсь, что они сделают какие-то компенсации еще и для 40-х уровней. Также стало известно, что новое подразделение будет обладать эффектом горения. Соответственно, не знаю, там или зажигательный патрон, или там может быть зажигательные, там, не знаю, гранаты, не знаю, что там придумают. то скорее всего, это будет связано больше с патронами. Соответственно, это будет фишка этого нового подразделения. Посмотрим, как они реализуют, лишь бы у нас от этого, как говорится, не горел стул. Еще раз хотел упомянуть по поводу монетизации. Она будет переделана, соответственно, по-новому будем фармить, по-новому будем прокачиваться. Изменится свободный опыт. Я не знаю, насколько поменяются монеты, будет ли одна монета сейчас равна монетам по новому курсу. Я надеюсь, что это все-таки останется по-прежнему. Чтобы все-таки наши монеты не обесценились немного, надеюсь, все останется по-прежнему, но ну, посмотрим, как это будет. А, да, у меня, допустим, не так много нафармлено в плане свободки, по-моему, 300 тысяч или 200 тысяч, я не помню. А по кредитам у меня около полумиллиона, жалко их, конечно, терять. Но, с другой стороны, когда мне вернут все дни према, плюс какой-то буст, который будет при старте игры, думаю, мы немного потеряем и очень быстро восстановим себе вот эти суммы. Хотя, зачем вам там миллионы, миллионы, миллионы кредитов, если вы там да, ну, оперативников еще даже не выкачили? Не знаю, даже вот это тоже претензия, что вот, я нафармил там 2-1,5 миллиона, вы мне его не вернули, вы мне должны. В принципе, я согласен, наверное, все-таки с командой Калибра... В том плане, что, может быть, сейчас вы, там, не знаю, там задезите и так далее, но я с ними согласен, что, ну, не совсем же они вам должны. Да, вы потратили там время, так получилось, вы там нафармили кредитов, но вы же получали удовольствие. Если ты даже не, не донатил, то ты что еще получал это бесплатно. Ну, как бы, ну, смысл выеживаться, да, вот, типа, вы мне должны. Да никто никому, по факту, сильно ничего не должен. Да, они должны тем, кто ну, реально заплатил свое, свои игровые деньги, ну, игровые, точнее, свои реальные деньги, и они их компенсируют. Это я считаю правильным. Да, ты потратил свое время, личное время, да, время это тоже ценится, это тоже бесценная как бы вещь, но с другой стороны ты же от этого тоже что-то получал. Ты играл, тебя никто не заставлял. Поэтому я считаю, что в принципе ничего плохого в этом нет. По поводу вайпа я также думаю, что... Все будет нормально, я даже немножко отчасти рад, и некоторые тоже, кстати, как я читал комментарии, это рада этому моменту, потому что кто-то купил тень, ему тень не понравилась, а сейчас ему верну деньги за эту тень, он купил другого оперативника, которого бы хотел, кто-то купил каравай, разочаровался, сейчас ему возвращаются эти деньги, поэтому я считаю, что нет, нет, в принципе, есть хорошие плюсы, можно, можно как говорится, не совершать те ошибки, которые ты совершал до этого, то, что ты можешь по-другому прокачиваться, брать других оперативников. Плюс в этом тоже есть своеобразный. Плюс, э, ну очередной плюс, ну не плюс, ему как сказать, статистика. Статистика не будет сохранена, потому что вы начинаете с нуля. Соответственно, вы уже набрали себе опыта, у вас есть запас. Этот опыта, вы сейчас начинаете играть, его статистика будет гораздо лучше, чем та, которая у вас была. Wargaming же не отдает всю статистику, они не могут перенести все данные. Также стало известно, что в ближайшее обновление добавится несколько новых эпичных скинов на популярных оперативников Про новогодние венты я в принципе и сказал Самый главный плюс, знаете, я уже в предыдущем видео об этом говорил Самый главный плюс то, что Калибр может работать так, как он хочет То есть разработчики работают так, как они хотят Как вы бы вы не хотели, но издатель всегда давит, он все что-то требует А сейчас у них по факту просто... этой собачка у них по факту просто развязаны руки И они могут более быстрее что-то делать Набрать людей делать то, что они хотят И то, что они хотели видеть Потому что то, что есть в нашей игре, не все нравится Самой команде разработчиков Оно не были вынуждены это делать Теперь они это могут убрать и сделать то, что они хотят сделать. В этом плане очень классно. Свободы гораздо больше. Но не стоит переживать. Калибр на данный момент остается тем, который он был. Правда, с мелкими там, ну, косметическими, можно так сказать, изменениями. Очень плохо, что, к сожалению, кланов не будет в этом новом обновлении. Но плюсом также можно отнести, что вы уже будете пользоваться не одним, а там а несколькими расходниками, это все можно посмотреть будет на песочнице, нового женского подразделения там не будет, но все новые фишки, которые появятся в нашей игре, они уже плюс-минус добавятся на эту песочницу и еще на следующую песочницу, они очень много нам покажут, но ведут это все соответственно уже в январе, ну не полностью, ну в основном. И новая система тестов мне гораздо больше нравится, чем была та, когда они были, грубо говоря, еще под крылом варгейминга Вроде как, там на стриме с Лискин с разработчиками, появится бот ну, знаю, с миллионом хп, по которому ты можешь спокойно отстреливаться Как по мишени, да, нормально, чтобы не умирал сразу после пары выстрелов Плюс появится еще дополнительный бот, который будет двигаться и по которому ты можешь нормально потренироваться Который тоже не будет умирать с первого выстрела, это очень классно и прикольно много чего не успели рассказать, например, будет карта Залеси, это сеттинг нового ТВД, он отмечается очень сильно от Кархады, на ней вы сможете проводить бои как ПВЕ, так и ПВП, Ну это я читаю сайт. боевой пропуск сразу же запускается, чтобы поднять естественную активность, возможность брать два расходника, я уже об этом и говорил, причем без ограничений, но нельзя, насколько я понимаю, это логично, нельзя будет брать, например, две стамины, это, по-моему, сильно убивает, можно будет брать один вид расходника, это, это классно. А, новые боты, соответственно, будут залезть, расшириться возможности И бокус, боты смогут продавать укрытие Ну, посмотрим, как это будет реализовано Самое главное, вот, оптимизация производительности игры Вот это мне очень нравится Они давно должны были это сделать Наконец-то они это делают И, надеюсь, а, сервера... И вот, мы не будем так быстро умирать за укрытием Это, по крайней мере, не так сильно будет заметно Потому что есть новые сервера, их уже никто не ограничивает Это их личный код, они что хотят, то и делают Поэтому я считаю, что в этом плане Оптимизация очень важна, и она будет очень сильно заметна. Ведь часть работы по всем этим векным вещам, часть кода писала команда WarGaming, теперь это пишут они сами, рисуют сами, делают что хотят в игру. Вот не знаю, я лично считаю, что, и я верю в них, что не справятся с переездом, что все у них будет классно, и будет гораздо быстрее и качественнее делаться игра. Далее будет более глубокая вариативность система прокачки аккаунта, это мы уже обсуждали. Новости в освободке тоже говорили, расширение системы штрафов за преждевременный выход из матча и огонь по своим. И скорее бы появилась эта система, потому что, не знаю, по мне это очень сильно проредит рандом, и люди перестанут такой херней страдать. Так, улучшение визуально, и звуковые эффекты отлично, и новый формат ознакомительных миссий. Ну посмотрим что это будет Еще много чего говорили, кому интересно, заходите на стрим к Лишкину, помотайте Там по идее скоро должны появиться тайм-коды и все это будет более подробно рассказано И кстати, поторопитесь со сменой игровых ников Дело в том, что на сайте будет доступна возможность поменять игровой ник один раз бесплатно Так что постарайтесь либо себя оставить старый, а его могут занять Либо придумайте себе новый, если вам нравится, или там пришли с танков, а у вас будут ну, танковый ник Сейчас можете спокойно менять на тот ник, который вам больше нравится и есть большая просьба, пожалуйста, не занимайте ники а, разнообразных стримеров, там блогеров и так далее. Потому что, ну блин, это его ник, оно, он медийный, и это немножко, по-моему, некрасиво. Также не берите игровые ники тех игроков, которых вы встречали. Придумайте что-то свое, назовите как-нибудь по-другому, ну пожалуйста, не воруйте ники, это, ну, это плохо. И некрасиво, не особенно если вы... Возьмете чей-то игровой ник И потом с этого человека будете что-то требовать Не знаю Я лично игровой ник сменил Я теперь Корвус Потому что раньше я был Аннигилятор Сейчас Корвус, ну, в принципе, Ворон Мне очень нравится Мне всю жизнь так э, С детства я себе придумал Меня так и называли То Вороном, то Корвусом, то Равеном Без разницы, все в принципе в переводе означает Ворон Но вот так вот я решил сменить себе игровой ник Так что если кому-то надо Ник Аннигилятор уже свободен Хотя не знаю, кому понравится, кроме меня Ну ладненько. По поводу калибра дальше. Когда будет запущен калибр, как и упоминался, 27 января вам придется скачать новый клиент через новый лаунчер. И, соответственно, после этого вы сможете играть. Также в песочницу будет доступен доступ при скачивании именно с нового сайта. Не со старого, который мы сейчас играем в АГ-центр, а именно с нового. Ну, соответственно, да, нужно ли будет скачивать игру? Конечно же, надо скачивать игру заново. Сохранятся ли в Калибре новая площадка, мои логины про и да, нет одновременно. Вы можете зайти на новую площадку Калибра, соответственно, создать новый аккаунт, и у вас будет полностью новый чистый аккаунт. Либо вы можете перенести свой старый аккаунт от Wargaming в Калибр. Для этого вы заходите, нажимаете на кнопку «Я уже играл», проходите авторизацию под Wargaming ID, и после этого начинаете дальнейшую регистрацию уже на новой площадке. У вас есть несколько вариантов. Первый это оставить старую почту, ничего не менять. И, новый, и другой вариант, вы можете сделать новую себе почту. То есть полностью отвязаться от калибра, создав себе новую почту. Конечно, если вы оставите старую почту, вы тоже отвяжетесь от калибра. Но у вас будет, если вы играли там в танке, например, у вас будет почта для танков. И будет отдельная почта для калибра. Мне, мне кажется, это гораздо удобнее. Для тех, кто хочет отойти полностью от Wargaming. Почему, в принципе, и нет. Соответственно, на почту вам придет новая... Придет сообщение, вы его нажмете и полностью авторизуетесь уже под новым началом калибра. К сожалению, не могут полностью все перенести на новую платформу самостоятельно, потому что это личные данные игроков, они к ним не могут получить полный доступ, соответственно, не могут полностью перенести. Но еще раз считаю, лично для меня вайп, по-моему, это гораздо интереснее. Я, да, я тоже пока потому что это уровень, у меня есть все оперативники, я там купил все скины. Мне... С одной стороны жалко, с другой стороны не жалко. Мне появляется новый интерес опять-таки все заново прокачивать. Кто-то там где-то докачался, неправильно начал качаться. Соответственно, есть возможность начать все заново и пойти по правильному пути. Не все будут довольны, кто-то уйдет. Я надеюсь, что большинство останется. Я желаю, прошу вас, останьтесь, соответственно, в калибре. Потому что, ну, если, конечно, вам игра нравится, я же не буду вас заставлять. Надо поддержать разработчиков. Период у них очень тяжелый. Они берут всю работу на себя по производству, по рекламе. По общению, там с теми же блогерами с нами, с комьюнити своим будет по-другому общаться Кстати, форум исчезнет, он немножко, по-моему, будет работать, но со временем он пропадет И как они уже будут организовывать общение с другими игроками, неизвестно Но группа ВКонтакте, если не ошибаюсь, у них остается полностью А форум, скорее всего, исчезнет Не знаю, какую форму он переобретет, во что он переделается, но как-то что-то они должны будут сделать кстати, поднимался вопрос о том, что разработчики не против ввести в игру что-то неисторичное. То, что не было на самом деле, какие-то скины, определенные раскраски, какие-то вещи и так далее. Может быть, коллаборатор с какой-нибудь компанией другой интересной. Почему, в принципе, нет. Да, конечно, есть люди, которые говорят, я против, все должно быть так, как в реальности, не надо это водить, не портить игру. Я придерживаюсь того мнения, что, а почему нет. Если это кому-то нравится, пускай это будет. Тем более, у вас есть галочка, нажал. Только историческое, Все, вы этого уже не увидите. Поэтому я считаю, что такие некоторые прикольные вещи, пускай будут, я лично за. Не знаю, как вы, пишите в комментариях, э, обсудим, как говорится, ниже. Надеюсь, данный маскарат вас немножко порадовал, можете там захейтить меня, без разницы, мне лично было прикольно и интересно. Ну и в принципе, на этом хотелось бы с вами попрощаться, надеюсь, я кому-то чем-то помог, кому-то что-то разъяснил. Вам видео данное понравилось. Не обращайте ни на мой внешний вид. Я лично кайфанул с этого образа. Было прикольно. И тельняшка. И моя гопокепочка. Зачетная. Ох, в свое время я немного ходил. Ладно, народ, всем спасибо. Всем пока. Увидимся, как говорится.